растет оборот у нас вырастает сейчас год-году вот на 70 процентов сотрудники в основном у нас выращены внутри компании что касаемо вот директора по маркетингу он там из обычного СМС специалиста стал директором по маркетингу закупщик у нас стал исполнительным директором там роб стал коммерческим директором ну, таких примеров компании куча то есть в целом компания развивается, обучение, на обучение посылаем людей и так далее. Но сейчас мы как-то уже начали немножко понимать, что, конечно, это хорошо, все развитие внутри компании, теория есть у людей, но чуть-чуть не хватает опыта. И решили обратиться сейчас таким аналитическим отделом, опытными людьми, собрать аналитический отдел, чтобы более грамотно распоряжаться финансовыми потоками, в общем Будет грамотно развиваться. Понятно. Uh, у вас можете подсказать, какое направление вот, аналитики, ну, вот, в каком вы, так скажем, uh, ну, смотрите, исторически я начинал в продажах, uh, вот uh, ну, больше с акцентом на прямые uh, продажи, то есть там с половиной лет uh, работал uh, в компании «Иван», и uh, там и покрывал и отчетность, и бизнес-анализ, и планирование. Позже участвовал во множестве проектов, потом перешел в компанию ЭККО, где больше занимался товародвижением, логистикой. После этого приобрел опыт в оптовой компании, в отделе маркетинга, там связано с ассортиментом, планированием, ценообразованием. Вот, потом снова, получается, вернулся а, в логистику, в NVIDIA Эльдорадо, где вот как раз занимался а, в отделе операционной отчетности и развитием аналитических систем, и сейчас занимаюсь а, поддержкой а, направления а, логистической функции. А, вот, а, то есть у меня такая вот широкая экспертиза. да смотрите тут зависит от в том числе от должности да там не знаю, от количества подчиненных от там масштаба там, влияния ответственности то есть нужно смотреть вот здесь вот может быть я в описании вакансии так сходу не вижу, но вы говорите, да. да. да это, это пока что не совсем понятно, но вот в целом э, нам нужен э, главный аналитик, ну, то есть руководитель отдела аналитики, ну, собственно, локация, на, на которую вы претендуете. Э, возможно, вам там самому, может быть, захочется не там, руководителем, там, а на какое-то определенное направление, но по идее, как, как это в вот, идеале должно быть, должен быть руководитель отдела и аналитики в разных отделах у нас уже нами. Далее сейчас девушку, она у нас на улице uh -huh. склад, э, ну больше на склад, э, на, там оборачиваемый не, не с ней, с работает, у нее тоже очень, очень хорошая математическая база, она там с помощью вероятности нейронов различных. Uh -huh. Смотрите, на позицию руководителя отдела, то есть когда я работал именно руководителем отдела управления запасами, это было 4 года назад, то у меня двести 220 гроз, вот, но сейчас как бы цены выросли и вот примерно там где-то 280-300 тысяч сейчас на рынке, вот такие ситуации, гроз, да, это... Имеется в виду окладная часть, окладная часть, и, ну, вот, типично там один, еще два оклада премия, просто, ну, чтобы тоже вот вы понимали, это вот ну, такая ситуация на рынке, ну, в таких крупных компаниях, а где-то вот в небольших компаниях там, как правило, там, ну, другая более простая схема, потому что у них там нет, там все как бы в окладной части, например, вот, ну, у всех по-разному, поэтому здесь это все на какой-то уже последней стадии нужно обсуждать. Угу. Мы, ли, Я думаю, да, да ну, с учетом того, что вы говорите, да, вот это формирование отдела там и не более, до да, 5 человек в подчинении на начальном этапе, да. Uh -huh. Сделаю пометки в вашем резюме с руководителю, гендиректору. У нас это личный гендиректор будет проводить второй этап собеседования. И сразу же предупреждаю, он будет завтра же. Uh -huh. Вечером, в вечернее время, после работы, вот может быть в это время, даже может быть чуть позже. Он уже там лучших кандидатов uh -huh. отбирает себе на зуб. Вот, сможем мы завтра. Ну, первый, я думаю, лучше всего с 13 там, до 14, а второй, там, ну, у меня после 19 я точно буду свободен. А, все отлично. Так, хорошо, тогда давайте на 13, и вам сейчас тогда в WhatsApp вышлю ссылку, и завтра вас там буду ждать. Хорошо, да, договорились. Хорошо, до встречи. У -у -у, до свидания.